Вначале я хочу поблагодарить Елену за донаты, постоянная помощь поддержка от вас идет, вас за это очень благодарю и желаю вам здоровья, счастья, удачи. А теперь давайте перейдем к раскладу, посмотрим, дорогие весы, что вас ждет в марте, какие задачи перед вами стоят, какие возможности к вам идут. Итак, первая карта это карта задач, карты событий. Обратите внимание, все старшие арканы, работа, отношения. И сразу мы вытянем карту из колоды «Трансерфинг» к реальности. Карта, которая учит нас, меняя свои мысли, мировоззрение, менять свою реальность. Так, Начнем с карты задач. «Рыцарь-чаш». «Рыцарь-чаш» нам несет какие-то новости и предложения, новые какие-то возможности радостные какие-то известия. Поэтому задача в этом месяце ⁇ принимать предложения, прислушиваться к информации, которая вам идет, принимать гостей, если к вам кто-то хочет приехать или прийти, или вас зовут в гости. Движение в этом месяце очень приветствуется и несет успех и удачу. Также эта карта может говорить о том, что вы можете получить очень хорошую какую-то прибыль получить какие-то деньги, доходы, выигрыши. Поэтому пробуйте все варианты, все возможности, потому что где-то для вас есть очень хороший шанс. Посмотрим по событиям. Как обратила уже я ваше внимание, здесь три старших аркана. Это говорит о том, что все, что будет происходить в этом месяце, в марте, это уже запланировано, и это обязательно произойдет. Шут, первая карта какой-то выбор, вот, скорее всего, вот это предложение, когда вам придет вы будете выбирать, принять мне это предложение или не принять, идти мне в новое куда-то или остаться в старом, и, скорее всего, по этой карте, карта как бы советует, да, что новое, оно интереснее, оно лучше, и вот этот шаг в новое как бы вас подталкивает жизнь сделать. Приходит много энергии, витальность, Праздники какие-то могут быть, да, которые вас порадуют Наполнят вас энергией Возможно, вот как раз гости да, какие-то приедут Или просто будете что-то праздновать Ну, вообще-то, что праздновать? У нас же 8 марта да? Очень хорошо пройдет праздник Готовьтесь к нему и побалуйте себя Вопросы детей еще могут быть по этой карте да. Возможно, дети вас порадуют какими-то новостями, событиями А взрослые дети могут и приехать Вторая карта повешенной. Карта обязанности, ответственности, которую вы берете сами на себя. Когда вы сами на что-то согласились, подвязались, и вы должны это выполнять определенный период времени. Карта говорит о том, что для успеха нужно чем-то пожертвовать, чтобы достичь успеха. Например, временем, деньгами, энергией. И карта говорит, что у кого-то это будет как обязанности, да? а у кого-то это может проиграться так, что вы просто не можете из какой-то ситуации выйти да? какая-то подвисшая ситуация может быть в вашей жизни Когда ничего не развивается, ничего не происходит вы может хотите изменения вот вам пришел шут да? вы хотите чего-то нового, но быстро это может не получиться да? вот надо чего-то подождать надо написали резюме надо подождать ответа. Сделали какой-то шаг в новое и пока пространство не отвечает как бы на ваши шаги, пока вы не понимаете, что мне этот шаг даст, вот такая ситуация может быть. Карта еще говорит о том, что измени свое мировоззрение, измени свой взгляд на какие-то вопросы, да? может быть на вопросы детей, может быть на вопросы работы или отношений, но вы должны вот как вы раньше думали, как вы раньше какие-то действия предпринимали, как вы относились к жизни, это сейчас не актуально, это сейчас не пройдет, это сейчас не поможет, поэтому постарайтесь посмотреть на свою проблему, на свой какой-то важный вопрос под другим взглядом, да, как бы взглядом другого человека, да, чужого человека посмотрите со стороны или поднимитесь над какой-то ситуацией, да, вот как она по всей вашей жизни, если вот так взгляд, взглядом всю вашу жизнь окинуть, как она в разрезе вот этого отрезка большого времени будет выглядеть, да. Будьте осторожнее со здоровьем, потому что эта карта зависимости да тоже когда мы привязаны какой-то зависимости не можем от нее избавиться обратите внимание на то, что вам мешает продвигаться вперед возможно вы неорганизованно опаздываете да, постоянно или вы не можете не можете сконцентрироваться на какой-то своей важной задаче, что-то доделать что-то довести до ума Подумайте, почему, может быть, вы просто неправильно организовываете свое время, может быть, вы не планируете, что нужно для достижения цели. Нужна сама цель, нужен четкий план по достижению цели и ежедневные шаги по движению к этой цели. Карта говорит об этом. Также по этой карте может в делах помочь медитация. Представление своего будущего светлого. Может быть, молитва, да, когда мы уединяемся, остаемся один на один и меняем свое сознание с помощью молитвы. Меняем свою жизнь, может быть, с помощью даже молитвы, да. И третья карта суд говорит о том, что: ну вот, приходит это время, о котором вы мечтали. Ваша жизнь меняется. Приходит вот, смотрите, вот эта чаша, да, она как бы здесь как-то превращаются в трубу. Вот эти новости, вот они приходят долгожданные, которые вас вдохновляют, которые вас радуют, которые вам говорят, все, твоя жизнь начинается с чистого листа. Вот эти новости судьбоносные, они, ну как не заставляют так запланировано в вашей жизни, что какие-то новости, какие-то известия, какие-то события. Они поменяют вашу жизнь, они привнесут что-то новое, и будет у вас шанс и возможность начать все заново, начать с чистого листа. И это вас будет радовать и вдохновлять. Также это карта рода, семьи, возможно, события. Вот у нас здесь дети были, да, и здесь целая семья у нас просыпается от материальной жизни к духовной к новой жизни, к новому миру. В семье, возможно, будут происходить важные события, какие, например, рождение ребенка, свадьба, переезд вашей или ваших детей да, в новое жилье, возможно, устройство на работу, нахождение своего предназначения, своего дела. Очень такие важные события какие-то, да, которые и вдохновляют, и дают новые шансы, и дают как бы новый такой виток вашей жизни открывает новые дороги итак посмотрим по работе по работе четверка мечей здесь какая-то передышка какой-то затишье возможно вы будете отдыхать или вы будете лечиться или вы будете на работе просто будет такой период спокойствия когда ничего не происходит но это не просто так дается, это дается для того, чтобы вы восстановились, набрались сил, энергии. Здесь еще тоже важна духовная работа, да. Ну, как это на работе может проигрываться? Возможно, вы много думали раньше о заработке, а теперь подумайте, а как вы можете для людей что-то сделать, да? Карта говорит: если у вас ничего не, не происходило, может, вы не могли найти работу, да, то вот эта карта говорит началось какое-то движение, началось улучшение, да, в этой сфере. Может, вы мало зарабатывали, сейчас потихонечку, помаленечку начнет улучшаться ситуация. Тем более, что карта шут и карта суд, они могут как раз говорить о том, что новый виток готовится, да, и к нему надо подготовиться, да, к вот этому новому шагу, какому-то новому решению. В минусе эта карта может говорить о том, что вот какая-то ситуация зависла. Такая тупиковая ситуация, тормозится что-то, может быть, если вы работаете, что-то может тормозиться на работе, может быть, вы вам сделали заказ, но не оплатили и вам надо ждать, да, или работа сама требует того, чтобы вы остановились, перегруппировались, перепланировали, да, вот то, что мы говорили о планах, чтобы достичь цели. И вот здесь может быть как раз карта повешенная на работе и проигрывается, потому что здесь надо чего-то подождать. Но это все для того, чтобы силы собрать. Итак, отношения. Дама жезлов. Во-первых, может в вашей жизни семейной, в каких-то делах детей играть большую роль женщина. Это может быть мама, бабушка, это может быть начальник в семейных отношениях, если вы как-то у вас на работе так по-семейному, всегда может быть начальник. Это может быть государственные какие-то органы, да, в которые вы будете обращаться для того, чтобы оформить какие-то документы, решить какие-то вопросы, задачи. Она иногда вызывает напряжение, такое напряжение, да, когда надо напрячься и что-то сделать когда надо ходить, чего-то добиваться, да, что-то решать. Но зато она несет хорошие результаты. она Если вы работаете на дому, то эта карта просто прекрасна для работы. Здесь нужно ярко себя проявить, быть таким независимым человеком и верить в себя, в свои силы, самостоятельно принимать решения, демонстрировать свои все лучшие качества. И тогда... Вас ждет успех. Ну и а если вы женщина, возможно, эта карта показывает именно ваш настрой, ваше настроение, что вы готовы решать семейные какие-то дела, проблемы, что вы на себя берете ответственность, поэтому у вас такое напряжение, потому что от вас все зависит. Вот такие, да, события вот по этой карте могут быть. Конечно, может быть еще здесь какая-то общественная работа, да, что вы дома, там вас попросила какая-то группа людей что-то сделать дома и вы работаете над чем-то, да, выполняете какие-то задачи, но, но в общем-то она говорит, конечно, больше о такой направленности вовне. Когда мы, нас интересует да, внешний мир, окружающие люди, наша карьера, наша работа. И здесь у нас, видите, затишься, и, и видимо, вы прям активность такую развернете дома. Посмотрим теперь трансерфинг реальности. Карта вам выпала 12 аркан. Кстати, вот видите, повторяется 12 аркан. Только здесь мы говорили о событиях, а эта карта говорит о том, что а как сделать так, чтобы эти события проходили лучше, и чтобы все у нас получалось и нас ждал успех. Карта говорит о том, что когда вы... Карта называется равновесие, да здесь вот повешенный, а здесь равновесие. Человек здесь перевернут, а здесь он стоит и пытается создать равновесие. И карта говорит, когда вы в гармонии с миром, то жизнь протекает легко и приятно карта советует не преодолевайте препятствия а просто снижайте важность когда мы завышаем важность чего-то да у нас начинают возникать какие-то проблемы потому что если мы на чем-то сильно сосредоточены для нас что-то очень важно это вызывает дисгармонию в мире да? Вот у нас равновесие баланс, когда что-то важно, у нас вот этот баланс нарушается. И мир старается привести это все обратно, каким образом? Он нам мешает то, что для нас важно, как бы сделать, да, начинает выставлять нам при, препятствия. И говорит, не переживай так, да, не усердствуй так, будь в гармонии с собой, и все у тебя получится. Или, возможно, если у тебя не получается, может, тебе это не надо, а ты тратишь только сил и энергии на то, чтобы этого достичь. И она говорит, а когда вы снизите важность, тогда вот эти стены, проблемы, они сами рухнут. Поэтому снижайте важность, и мир вокруг вас изменится в лучшую сторону. И вы добьетесь, не добьетесь, а легко получите то, что вы хотите. Итак, дорогие весы, чудесно у вас просто расклад. У вас хорошие новости, радости, встречи, праздники, предложения, финансы. Вас ждут важные новости, важные какие-то решения, важные перемены. И я желаю вам в этом удачи. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, как у вас проигрывается расклад. И до новых встреч, дорогие друзья. До свидания.